Всем ребят, с вами я, Зука 1337. Я не знаю, считаете ли вы меня лентяем или нет. Я себя да. В общем, сегодня у нас новый выпуск по этой Dash. Так, ага, ко мне кто-то хочет добавиться. Ладно, сейчас я по-другому двоих добавлю. так тебя Так, сегодня у нас, в общем, новый выпуск. Поехали! Первый уровень, который у нас сегодня будет, это уровень для меня от Махито, спасибо тебе огромное, поехали в общем играть в него, вот, я, понимаете, вот такой конченый нуб, как я, у которого наиграно всего лишь 100 часов ГД, Ам, Я я прошел локоть. Я и этот уровень прошел. Спасибо тебе еще раз, братан. огромное за левел. 744 попытки. Л да, ладно, я вам раскрою секрет. Сейчас я его найду здесь. Дедлок э -э этот. Дедлок вот он у меня. Вот. Вот здесь одна чистая практика была. 1500 плюс 700. Короче, где-то примерно 2000 с чем-то попыток у меня ушло на дедлокет. Короче, уровень называется Holy Milk. Я его очень долго уже не могу пройти, серьезно. Я его не пройду, я уверен, потому что, блин, вот, серьезно, здесь рандома столько, не Сейчас он, он даже мне кажется, ну, хз, может я просто уже скил чуть-чуть, да -да -да, я тогда я -да, скил, конечно, я скил, как он называется там, простой демон. Я <с 12> когда-нибудь пройду. Ага, конечно. Возможно. Ну, возможно. следующий уровень называется sign labs для одного ютубера типа он называется ютубер кэйзи пид вот такая вот эпилепсия здесь короче кто не удерживается <соценно> не смотрите <соценно> вот такая еще дичь Оп. и и добавим кораблик и все вот че... вот собственно и Переходим к следующему. А, в общем, этот уровень называется Crazy Pit Hell. Попыток я его прошел. Вот а сейчас вот у меня на нем 108 из-за того, что я его просто сейчас вам показываю и пытаюсь его пойти. Блин, да я рад. Я забываю, это как спайдер-мод, как спайдер-мод работает. Типа там. Он... Давайте я попробую не так вот. да все е е мы прошли его и давайте короче я попробую попроходить Falling к его легкую версию вот. в общем сейчас мы уже пойдем к кораблику сейчас вы увидите почему я сказала она дико дико облегчена подошли к кораблику молодцы я дойду да, ну, надеюсь до кораблика не будет никаких багов да вот почему он блехчена сразу же вам покажу вот из этого момента вот скидывайте свои уровни может там кого мы делали может там киллеру вы делали к Питу титану вообще без разницы хоть кому может вообще гитаре вы делали может соусу Вообще пофиг кому, кидайте просто ID. Или вообще просто левое уровне кидайте, только не демонов, пожалуйста. М Блин. Как? Что? Так, ну и в общем-то все. С вами я был звук1337. Вот, добавляйтесь ко мне, друзья. У меня еще остается 171 место. Да вот у меня еще стоит 171 место поэтому добавляйтесь ко мне друзья буду каждому рад просто точнее 179 мест боже я просто математику очень люблю да вот ну все в общем давайте по всем пока супчик <popcorn>